Вы знаете о том, что Вселенная состоит из семи миров, но ну, в данном случае Вселенная наша с вами, это Солнечная система с планетным миром, так что остальные области космоса нам пока неизвестны, об этом знаний нам не дают. Каждая сфера, каждый мир – это область, которая заключает в себе материю. В основе всех комбинаций, которые лежат определенные атомы. Так вот эти вот атомы, атомы нашего физического мира, атомы тонкого мира, атомы ментального мира, огненного мира, и атомы высших миров, все это однородные единицы. В каждом мире оживленные жизнью Логоса. Скрытые под большим или меньшим числом материальных покровов, в зависимости от сферы, которой они принадлежат. Во внутренних силах, которые скрыты в духе материи нашего физического мира, во внутренних силах во всех атомов, всех элементарных частиц, коренится возможность эволюции, эволюции. Что такое эволюция? Это раскрытие духовных потенциальностей в каждом атоме. То есть вот наш физический атом, внутри него находится атом тонкого мира. А внутри атома тонкого мира, атом огненного мира и так далее, и так далее. Самый тончайший это атом божественного мира. Но это только для нашего космоса, то есть для нашей Солнечной системы как в других местах, в других звездных мирах. Нам все неизвестно. Поэтому строение нашей Вселенной, то есть нашей Солнечной системы, нельзя автоматически переносить на все. Вот это вот надо иметь в виду. Как это делают наши, как, к сожалению, недалекие ученые. Но если они будут работать дальше, в первую очередь над собой будут работать, если. Значит, им откроется многое. А если они в первую очередь будут работать над исследованием этой природы, то многое для них будет закрыто. Именно внутренняя работа, работа над собственным совершенствованием, открывает перспективы познания Вселенной. Вот это так себя надо усвоить. Это закон. В первую очередь работа над собой. Как это делать? Этому надо учиться. Материя нашего физического мира самая грубая. Здесь вот, на нашей планете. На других планетах может быть несколько иначе. Но не очень. Поскольку у нас Солнечная система едина. Но отличия, естественно, какие-то есть в планетной организации, в планетном строении. Чем выше и по вибрациям, и по развитию мир, тем тоньше его, естественно, материя. Но между мирами, вот скажем, наш физический мир, потом идет тонкий мир, огненный мир и так далее, между ними резких границ нет они постепенно переходят один в другой. И здесь уместно вспомнить принцип октавного удвоения. Знаете, кто может быть он знает, что, допустим, первая октава это до первой октавы, оканчивается на си первая октава. Потом начинается вторая октава, тоже до реми, фасоль соль, до И каждая нота следующей октавы это удвоенное предыдущее по вибрации. Каждый мир населен соответствующими ему сущностями. И в том числе человекоподобными, а также другими, о которых мы с вами не имеем никакого представления. Кстати, они вот тут тоже могут быть. Совершенно другая эволюция на нас с вами не похожая. Но они могут нас, с вами сейчас слушать Вселенная беспредельна, но ну, имеется в виду, если под Вселенной понимать вот этот гигантский космос, иногда путают Вселенную с космосом, в общем-то надо тут как бы условиться, это вот наша Вселенная, наш Солнечная система. Под Вселенной можно понимать галактику вот наш, с миллиардами таких вот солнечных или звездных систем. Но если взять метагалактику, там миллиарды галактик, но она тоже имеет ограниченные размеры, наша метагалактика, с миллиардами галактик. Потом другая метагалактика и что там дальше, мы не знаем. Но предела нигде нет. И что понимать под пределом? Миллиарды световых лет требуется на то, чтобы лучи, лучи света от самых отдаленных но пока еще видимых, вооруженному глазу, галактик, дошли до нашей Земли. но, скажем, человек вооружился уже радиотелескопами, инфракрасными телескопами, оптическими. Сейчас речь уже идет о том, чтобы торсионные иметь телескопы. А для этих вообще не существует никаких гигантских расстояний. Для них вообще расстояний не существует. Что для них существует, пока неизвестно. Скорость передачи аттрассионной энергии в миллиарды раз превосходит скорость света. Но ну, а скорость света, вы же знаете, там 300 тысяч километров в секунду скорость. 300 тысяч километров в секунду скорость света. А это в миллиарды раз больше. А поскольку человек, существо вечное и бессмертное, Каждый из нас с вами это существо вечное и бессмертное. Вот только как на себя надо и смотреть. Потому что иной взгляд на себя будет весьма, ошибочен будет приносить всевозможные страдания, человек будет делать массу всяких глупостей, преступлений и так далее. А когда ты будешь на себя смотреть, как на дух, душу и временное тело, Дух вечен, душа временна, тело еще более временное. То ситуация, естественно, будет криным образом меняться. Есть правильная любовь к себе, а есть очень неправильная, ошибочная любовь. Надо научиться правильно себя любить. А вот той любовью, которой пользуются люди, любовью к себе, она их убивает. Так вот, дух вечен. Для Духа Человеческого нет расстояния, нет времени. Но торсионная энергия в миллиарды раз превосходит скорость света. Поэтому для человеческого Духа тоже никакая там скорость света не является препятствием. Дух вечен, что бы ни происходило в этой временной беспредельной Вселенной. Все Вселенная, вот наша Солнечная система, наша галактика, куда входят миллиарды таких Солнечных систем, все это временные конструкции для того, чтобы Дух мог получить определенные порции опыта. И все. Дух часть космоса, имеющий бытие свое поверх всех его разнообразнейших форм. А есть такие сферы космоса где бытие существ формы не имеет. Но представьте себе, существо, которое без формы. Нашему ограниченному земному уму, рассудку, интеллекту, интеллект немножко выше, чем рассудок. Представить такое невозможно. Наш ум, мало того, он не просто ум, он еще ум желаний. У нас. То есть ум на службе у желаний разных. А у каждого массы всяких желаний, целые стада животных, которым этот самый ум служит. А нам надо сделать свой ум. Ну, во-первых, хозяина над этим стадом, а аж потом дальше двигаться. Ты вот нашему земному ограниченному рассудку. Трудно представить себе, как это бытие может не иметь формы. Мы все время имеем дело с разными формами. И мышление это наше носит формальный характер. Формальное мышление у нас. То есть одними формами мы постоянно оперируем с вами. Мыслить мы не можем бесформенно. Но поинтересуйтесь, что у вас там в ловушке у каждого? Использусь одни формы. Пойти на базар, пойти купить дешевле картошку, там, побольше заработать денег. Там, как там это вот гнездо свое обставить, там скажем. Или как, заболел, там еще чем то без конца. что? Одни формы, да? Другого ничего нет. Правда, когда любовь появляется к кому-то, вот уже тут чувствуешь, что формы вроде бы нет. И то... Любовь опять-таки в какой-то форме, к нему, к ней и так далее. Конечно, наш рассудок, наш ум пользуется разными представлениями тех или иных явлений, тех или иных предметов. Пытается понять их, разобраться. В космосе все беспредельно, чего не коснись бесконечно большие числа включают в себя все остальные числа. Все строится согласно числам, согласно определенной космической геометрии, космической экономики и так далее, и так далее. Законов космических очень много. Нам хотя бы в основные законы, с которыми мы вот каждый день имеем дело, хотя бы с ними как-нибудь познакомиться. Подавляющее большинство людей да почти все человечество живет вообще не зная космических законов. Но в течение многих тысячелетий там наблюдения какие-то выводились, и в каких-то там сказках, поговорках, мифах говорится о законах. А так, чтобы регулярно изучать законы космоса, этим никто не занимается. Возьмите... В каком нибудь ВУЗе, у них в там, институте, изучают законы космоса? Нигде не изучают. К великому стыду и позору этого самого человечества. Там все что угодно изучают, чтобы сделать у человека хорошую, качественную рабочую лошадь. Неважно, важно, эта лошадь может компьютер изготавливать или станок какой-нибудь сделать. Одним словом, как уже говорилось, все семерично, все, что нас с вами окружает, семерично, и мы с вами семерично построены. А вот высшее, оно форм не имеет. Формы высшему не нужны. Высшее, когда опускается на наш уровень, тогда оно может на себя ту или иную форму. Как говорится, одеть или войти в ту или иную форму. То есть все, что мы видим, все, что имеет форму, ведет свое происхождение от того, что формы не имеет. Ну вот вы знаете, что ученые там в вот Дискавери, посмотри, там, или тот же самый капится, там все они мусолят одну и ту же схему, одну и ту же проблему. Откуда же жизнь произошла? до сих пор, так сказать, не, не выяснили. Хотя уже сто лет, как тайная доктрина Блаватской была дана космическими учителями, там все это написано. Не, ну что, разве мы можем тайную доктрину взять? можно же на свой велосипед изобрести. Ну дети, в общем, так и делают. Одним словом, все, что вокруг есть, все, что вокруг есть, появилось изнутри. То есть не снаружи где-то в какой-то чашке или в каком-то океане варилось, а появилось изнутри. То есть из того, что не имеет формы. Вот оно приобрело форму. И не просто так, как вздумается, согласно космическим законам. Поэтому знать законы очень важно. Так вот это одна из величайших тайн космоса. И через разум не может создать себе представление о том, как это происходит. То есть не может пока постичь эту тайну. Мы даже не можем постичь тайну, как апотворившаяся яйцеклетка мужским сперматозоидом дает развитие ребенку. Наука пока здесь. Для нее это совершенно темный лес. Нет, тут уж клетки там начинают делиться, это не знает. А что было до того? Некоторые аналогии можно привести, наблюдая, как мороз на стекле рисует причудливые формы невиданных растений. Или, допустим, краски лучей солнца в Гималайских, или на Памире, или в каких-то иных высоких горах переливаются. Из единого луча света, разложенного на 7 основных и пять дополнительных, слагаются закатные краски высотогорье. Из единого элемента, подразделенного на семь основных и пять дополнительных, всего двенадцать цветов, творится все беспредельное разнообразие звездных миров нашей видимой и невидимой глазу Вселенной. Вот из того, что не имеет формы, создается то, что облекается формой, то, что имеет форму. И над всеми видимыми и невидимыми глазу формами всех миров, проявленных миров, под проявленными мирами, надо понимать, вот эти вот три мира, в которых каждый человек проходит свою эволюцию, постоянно он кружится в этих трех мирах физическом, в тонком и в огненном, над всеми видимыми и невидимыми глазу формами, поверх всех проявленных миров, стоит Дух в своем высшем выражении, формы не имеющий, но зато творящие все формы. Вот человек состоит из семи основных принципов. Четыре принципа низших материальных это то, что составляет его личность, смертную, временную личность. И троица вечная и бессмертная. Вот там уже речь о форме можно и не вести. Там по большей части уже все бесформенно. Что это за бесформенность, когда-нибудь в будущем мы, может быть, и узнаем. Материя вечна, количество ее, скажем, вот, в данной вселенной, ну и в нашей галактике, неизменно. Одна форма энергии перетекает в другую. Это тоже нам известно закон сохранения энергии и материи. Но трансформация одного вида материи в другие, утончение ее по шкале огненности, в направлении материи матрикс беспредельно почти расширяет ее градации, а также ее возможности. Вот самая грубая материя, скажем, если взять нашу небольшую Вселенную, нашу Солнечную систему, это физическая материя, потом материя тонкого мира, материя огненного мира и так далее. А там еще высшие миры, а их всего семь. Но тугусь материи, с которой мы имеем дело в этом физическом мире, считается более-менее изученной нашей земной наукой. Более-менее изученной. Но на самом деле это глубочайшее заблуждение. Тайна материи столь же велика и глубока, как и тайна человека. Только на бесконечном пути в беспредельность раскрывается и развертывается эта тайна перед постигающим ее человеческим духом. Ступень за ступенью. Дух и материя это полюса единой вещи. Вот как полюса, скажем, у обычного магнита. Там есть Северный полюс, южный, познаваемая и познающий, творимое и твоящий, изменяющийся и свидетель этих изменений. Одно без другого проявиться не может. Дух, дух без материи, хотя бы самой тонченнейшей материи, дух, ничто. Дух есть огонь, и материя без огня, без огненной основы, тоже ничто. То есть, одним словом, дух без материи не может существовать, его не может быть. Точно так, материя без духа тоже ее не может быть. Материя – кристаллизованный Дух, а Дух – это огненная материя. Большая половина всего, что происходит вот, да, сегодня в сознании земных людей, в сознании земного человечества, большая часть, большая половина, нецелесообразна, несоизмерима с истинным назначением человека. Это в лучшем случае. А в случае же обычного жителя Земли, который, как ему внушили, живет только один раз, в вот его сознании практически все несовременимо. Независимо от того, каково содержание сознания человека, жизнь остается школой для него. Сознает этот человек или не сознает, жизнь учит его кармически. Ну что такое карма, мы так вкратце говорили, потом дальше там подробнее будет представление о карме. Постепенно приближали человека к пониманию смысла существования. А смысл заключается, как уже говорилось, в одном слове ⁇ эволюция ⁇ То есть раскрытие в человеке духовности. А это раскрытие, оно практически... Для нас с вами конца не имеет. Эволюционирует абсолютно все. И человек, и атом, и муравей, и животные, растения, и планета, и наша Солнечная система эволюционирует галактики и так далее. То есть все стремится стать Богом. Богов, правда, миллионы в космосе, но все стремятся стать Богом. Все стремятся к бесконечному совершенствованию. В процессе эволюции находится все, весь космос. Правда, есть, когда отдельные, вроде бы имеющие ум существа деградируют, не хотят идти в ногу со всем остальным, скажем, там, человечеством. Они становятся космическим сором. Выбрасывается из мирового вселенского потока жизни. А развитие не останавливается. Цикл круга. Это рождение, расцвет, закат. И потом новый цикл. Опять рождение, опять расцвет, опять закат. И так далее. Уничтожается все, что не соответствует эволюции. Космические законы неумолимы. А что уничтожается? Дух уничтожиться не может. Уничтожаются только те формы, которыми он пользовался. Неправильные формы уничтожаются, ненужные для эволюции. Вот они подлежат как мусор уничтожению. Все абсолютно находится на испытании. Все абсолютно. Все, что вы видите вокруг... Все атомы, все молекулы, все вирусы, все микробы, растения, животные, человек, планета, звезда, Вселенная. все, Целые миры, сказано высшими силами, находятся на испытании. Жизнь является школой не только для человека, но для всего. И для миров, для звездных систем, галактик, Вселенных. Человечество от нашей Солнечной системы тоже поднимается именно человечество со звезды на звезду, по лестнице эволюции. А эта лестница конца не имеет. Вот у нас до Солнца была другая звезда. Вот планета Урана вы слышали, да? В прошлом вот эта планета была звездой нашей Солнечной системы. Сейчас другая планета стала звездой. Но вот мы с вами будем звездой или нет? Большой вопрос. Это все человечество должно засиять очень высокой любовью, бескорыстной. И миллиарды лет отдавать окружающим видам жизни планетам, свою энергию. Космические масштабы, выявляясь в беспредельности, охватывают неисчислимые периоды времени которые охватить практически не в состоянии никакой человеческий ум. А поскольку у нас у каждого за плечами тысячи жизней, тысячи личностей было у каждого, сейчас вот каждая очередная личность носит, сколько впереди таких личностей будет, нам пока неизвестно. И вот таких вот умов у нас было тоже много. Ум у нас явление временное на время, в аренду, выдал, как наш ментальный принцип, наше ментальное тело на время, тонкое тело на время и физическое тело на время, в аренду. За все это надо будет дать ответ, как и сказали. Да вот временный наш ум не в состоянии охватить гигантские периоды времени. Мы живем в беспредельности и конца не имеем, ибо мы, люди, это вечные путники на путях в жизни. Сказано, что каждый человек – это вечный космический странник. Вот так на себя и каждому надо смотреть, не иначе. Это будет самый правильный взгляд, когда жизнь будет иначе у вас строиться. Каждый из миров имеет свои семь подпланов. Ну Вот а наш физический мир. Семь подпланов имеет в зависимости от вибраций или от движения жизни в материальных структурах. Вот твердая материя, скажем. Твердая материя разнообразная. Это один вид материи, жидкий другой вид, газообразный третий и еще четыре. Так называемых эфирных состояний физической материи. То есть энергетические состояния. Вот точно также и тонкий мир также имеет семь подпланов. Потом огненный мир тоже семь подпланов. Ну и так далее. Тонкий мир, вот откуда мы пришли с вами, он, кстати, населен больше по численности. Чем наш физический. Здесь вот сколько сейчас миллиардов у нас живет? Шесть, да, шесть 8 ну, правильно, миллиардов. А всего в трех мирах нашей планеты, ну вот маленькая наша Вселенная, наша планета, с ее семью мирами, но мы только можем в трех мирах эволюционировать. Дальше нас пока не пущают, там нам делать ничего. Так вот, здесь эволюционирует в этих трех мирах 60 миллиардов душ. 60 миллиардов. А здесь в физическом мире сейчас 6 миллиардов, да? Где остальные 54? Вот в тонком мире. Вообще, по идее, в основном должны были бы быть в огненном мире. Но поскольку человечество, в общем-то, неправильный образ жизни ведет, то многие застревают в тонком мире и «Тонкий мир» у нас перенаселен. Так вот, «Тонкий мир», куда мы пришли с вами перед рождением, перед тем, как нам яйцеклетку выдали, и мы стали из нее выращивать, по эфирному плану, выращивать стали физическое тело. Каждый себе вырастил тело с участием определенных помощников. Ну и в том числе и мама с папой помогали тоже. Так вот, «Тонкий мир», Населен преимущественно тонкий мир нашей планеты. Другие планеты не трогайте, там не наши, там мы их не населяем. Населен душами людей, которые либо оттуда идут сейчас сюда, вот, в роддомах они получают там и ципедку, либо уходят отсюда, которые, бросая здесь за ненадностью физическое тело, а мы тут с этим мусором возимся по идее, надо бы весь мусор за собой убирать, да, да? Но ну, вот покидаешь тело, надо мусор-то убрать, а ты оставляешь его что-то другим. Раньше, хоть у нас мудрее, там человечество было, лет там сто тысяч назад, говорят, когда все тела сжигались. Поэтому все те, кто там жили, мы костей их не найдем сейчас. И действительно не находим ничего. А после этого, ну, как-то мы опустились, знания стали терять все больше. Старческий маразм такой, знаете, пятый раз к концу у нас приближается. И мусору стало много, кладбищ много стало вокруг. А представляете, тело с костями гниет сколько? Сколько лет гниет? 50 лет гниет вот это хозяйство. Сколько таких вот этих вот могильников с гниющими этими телами везде наставляли? Мусору столько вокруг мы везде, да? Помимо того, что трупы, еще и мусора у нас же много везде. Вот эти вот наши конвенционные все устройства, они же не справляются уже с этим мусором. А сколько свалок, скоро дышать будет нечем. Ну ладно, сбросили тело, уходим в тонкие мир. Большинство людей не замечают даже, что они сбросили физическое тело. Некоторые даже не понимают, что с ним произошло. Правда, ситуация изменилась, они не могут понять, почему. Они что-то пытаются сказать там или схватить кого-нибудь из своих близких, у них не получается. Те, кто уходит, иногда могут усилить свое эфирное тело, но здесь сильные чувства у них есть кому-то из оставшихся. И явиться кому-нибудь там на мгновение буквально. видит такого облачного призрака. Они в этом случае пытаются как-то сказать, что мол, я вот ушел, или я ушла. Ну, а наши тут обычно же невежды в этих опыте да, пугаются, да? Призраков пугаются. Вот сейчас кому-нибудь из вас явится, кто-нибудь из умерших ваших, и чего? Можно и с ума сойти ведь от глупости невежества. Так вот, низшие сферы тонкого мира наиболее приближены к нашему физическому миру. Ну, как вы уже знаете, физический мир постепенно вибрации физической материи увеличиваются, увеличиваются, увеличиваются. В конце концов, до такой степени увеличивается, что заканчивается физический мир и начинается тонкий мир. А Вибрации все растут, все плавно, плавно все растет, согласно октавному удвоению. Ну вот, в конце концов, низшие сферы тонкого мира, самые грубые сферы, они соответствуют вот этой твердой материи. То есть низшие сферы тонкого мира, это такая же твердая материя у них, там, как у нас вот здесь вот это вот, с камнями, скалами, вот, всякими дровами там, и так далее. Поэтому самая грубая часть тонкого мира – это вот низшие сферы. Но а для нас, вот эта низшая сфера, скажем, тонкого мира, седьмой подплан, если у них там считать сверху, вниз, для нас вот эта материя, самая грубая ихняя, это очень высокая энергия. Мы ее называем стихией Земля. Так вот, в каждом человеке преобладает, доминирует какая-то одна стихия. Почему? Потому что в момент рождения, согласно гороскопу, космограмме, человек именно в ту щель годового цикла проскальзывает, а в этот момент планеты и знаки зодиака находятся в определенном сочетании, и какая-то стихия должна преобладать у вас. Хотя остальные три тут же рядом. И каждому знак, вот кто под каким знаком, в каком знаке воплотился, вот у него там преобладает какая-то стихия. Вот у кого-то земля, у кого-то вода там, скажем. Низшая материальная сферы тонкого мира это область воплощенных в тонкую материю, человеческих желаний, чувств, эмоций. И в особом желании наше строится. Вот какие желания? От желания, скажем, или страсти, привязанности. Вот к твердой материи. Вот мы к твердой материи физического мира привязаны. ну, вот любим какую-нибудь твердую вещь, так скажем. Ну вот там сосуд любим, там деньги любим, доллары, дворец какой-нибудь там. Или какую-нибудь вещичку, безделушку, там, золотую, серебряную и так далее, да? Вот любим ее. Вот это желание строится из материи в нас, в нашем тонком теле, строится из материи как раз в самой низшей сферы тонкого мира. Строится желание именно из этой материи. И вот когда мы уходим туда, мы застрянем в этом нижнем самом мире, потому что это желание построить из этой материи. Как говорят христиане, церковные христиане, Будем проходить так называемое мытарство. А кто такой мытарь? Это тот, кто налог берет. Налог берет, да, знаете, вот эти мытари, вот эти вот. Но ГНИ у нас есть, вот как она, налоговая инспекция. Вот точно так, налоговая инспекция сразу в нижнем слое скажет, так отдай мое, иначе дальше не пойдешь. Желание же построил, да, из этого? Вот колбасе привязка, скажем, сильная была, допустим, да? Там тебе предоставят много колбасы, сразу тут же, попробуй отвяжись от этого дела, поэтому там застрянешь. Так вот, если человек привязан к твердым различным предметам, ну, допустим, он любит свою комнату очень, там мебель, там кровать, там подушками, он любит это дело, погулял где-то, опять рвется туда, в свою квартирку, в свое гнездышко. Вот он там сразу получит в нижнем слое тонкого мира такую квартиру. Можно понапихать туда еще что-нибудь. И застрял там на этом деле. А как же дальше? Ему может совершенствоваться надо. Так что вот с привязанностями дело, конечно, серьезное. А если человек любил, скажем, ну, всякие жидкости, ну, там сивуху кто-то любит там, Спирт там, водку, скажем, соки там разные. То есть жидкости разные, да? А к твердой материи он особо привязан не был. Он ненадолго задержится в нижнем слое, потом окажется где? В слое, который соответствует жидкой материи тонкого мира. Вот там море будет спирта, водки. Пей, не хочу. Но не напьешься, вот в чем беда. Потому что ну, того вот аппарата, который испытывал удовольствие от этого, физический аппарат, его нету. Вот от этого адские мучения начинаются. Вот и все. На самом деле все очень просто. Так вот, все сказки, которые мы когда-то читали, сейчас можем почитать. Самые чудесные, самые фантастические. Вот это все это все не выдумано не высосано откуда-то там из грязного пальца нет. это попытки выразить нашим земным физическим языком вот, чудесные явления тонком мире. Вот есть у нас тут даже в пределах нашей планеты такая область, где человек как волшебник как маг вызывает в существование появление все абсолютно все. Все, что позволяет ему творить его собственные мысли, его собственные воображения. А если мысль у него мерзкая? А если воображение у него какое-то пошлое? Он немедленно все это вызывает. Там этим он сразу окружается. Вот все, что человек здесь любит, все, над чем он там мыслил, воображал, это все его немедленно там окружает. Часто в мечтах. Люди думают о том, что было бы, если бы они имели власть, и их каждое желание бы исполнялось. Вот некоторые мечтают тут, там, да? Некоторые думают, тут мне бы кошечкой стать, или собачкой, или еще каким нибудь там скотом или животным. Там немедленно таким и будешь. То есть форма твоя, которую ты там будешь носить, будет зависеть от того, какие у тебя мысли, какие желания. Понимаете? Там все движется мыслью. И вот эта чудесная область исполнения всех этих желаний как раз находится вот эти в трех низших слоях тонкого мира. Там еще есть средний слой, а есть еще высшие три слоя, но это уже другое дело. О них в будущем... Мы о них там будем говорить дальше, что они себя представляют. Но поскольку тонкий мир, он неизмеримо более богат, чем наш физический мир, там трудно даже слов, мы мало найдем, чтобы передать тонкий мир. Но так все появляется перед человеком в ярких законченных формах. В том случае, если мысль человека сильная, достаточно полно оформлена она, Вызывая свои мысли, своим воображением ряд образов, человек окружается ими, и в них там пребывает. И вот они для него составляют в тонком мире вот ту обстановку, тот мир или то окружение, в котором он живет там то или иное время. Ну, скажем, здесь сидела, мечтала или мечтал о чем-нибудь. Ну, о чем можно мечтать? Вот в каждом есть мечты какие-то там, да? Вот вспомните, что вы там часто мечтали мечтаете. Вот то это немедленно будет вас там и окружать. Если четкое мышление, значит, вот это окружение будет более четкое. Если туманное, размазанное, значит, такое и будет. Так что мечтать надо очень аккуратно. И знать о чем. А то, ну, мечтаешь на свою шею, как говорят. Очень важно, конечно, при этом, чтобы мысли были насыщены красотой. А если безобразием? А творчество, как известно, и вы тоже все знаете, бывает самым разным, да? Он выставки некоторых там художников западных, они такое там наворотят, что смотреть просто на это противно. Вот представьте их там в тонком мире. А там таких, извините за выражение, горе-творцов столько. Они столько там нагадили, наиспохабили этот наш тонкий мир нашей планеты. Там просто гигантский пульдозер надо, чтобы все это вычистить. Ну вот вы слышали про так называемый Армагеддон, да? Слышали, да? когда вот эта битва с силами зла, и когда этот мусор весь выжигался, убирался, как раз это вот Армагеддон, это битва... С силами тьмы, со всем мусором, со всей дрянью, которые там люди наворотили за вот эти последние несколько миллионов лет. Так вот, светлые силы творят, творческих прекрасно. И темные тоже творят. Вот низшие слои тонкого мира, вот этих три слоя в основном, да, они полны самых отвратительных, самых отталкивающих форм. И вот эта вся публика, которая все это натворила, утопает там, как создатели. Ну, как до свиньи, да, болото, это лужа грязная, она же приятная, да? Тем более, что она теплая еще. И оттуда не вытащишь. Так вот, там вот эти то же самое. Светлые духом люди строят на красоте и красотой. Да, в общем-то, эволюция движется путем красоты. Чем больше красоты, тем больше стало быть совершенствования, высшее совершенствования. Хорошо тем, кто любит цветы, кто любит природу, ее красоты, кто к звездам стремится, кто в прекрасных звуках хочет все такое неприятное, тяжкое, грубое, темное позабыть. Служение красоте, начатое здесь, продолжается и там, в тонком мире. А что сказать о содержателях публичных домов, притонов, кабаков и так далее, и так далее. Что о них можно сказать? Они же туда идут, все это с собой тащат. Вот этот принцип, знаете, когда все свое с собой нашел. Они же с этим туда не уходят. Что сказать о породителях всех этих безобразий, всех этих мерзостей, где они пребывают? А вот в нижних слоях тонкого мира. Поэтому нижние слои тонкого мира нашей планеты – это вообще это что-то жуткое и кошмарное. Не какой-то Господь Бог это создал, а вот эти двуногие обитатели – эти существа, которых хуже животных. Так что наша планета и физический мир этой планеты, и вот низшие слои тонкого мира нашей планеты – это настоящий ад в этой Солнечной системе. Другого, более страшного ада, но разве что еще этот Сатурн, там скажем, наверное, вы не найдете. Дальше идет ментальный мир, за затонкий мир, как ментальный мир. Это низшая часть, материальная часть огненного мира. Но ну, Как вы уже знаете, что каждый мир семиричен В каждом мире есть материальная часть, есть переходная область, есть энергетическая часть. Так вот в огненном мире есть материальная часть, только она более тонкая, материальная, чем в тонком мире. Есть энергетическая. Так вот ментальное тело наше, то есть наш мыслитель, он как раз построен из материи огненного мира, то есть из ментальной материи. Ментальный мир – это нижняя часть огненного мира. Вот эта сфера мыслей, мыслеобразов, которая имеет форму вот своими семи развитыми принципами, человек может действовать в любом из семи миров нашей Солнечной системы, ну, в первую очередь, конечно, нашей планеты. Нас никуда с вами не выпустит, да и мы сами никуда не хотим. Мы к этой планете привязаны по закону кармы, по закону созвучия, закону подобия, по закону магнита, одним словом. Но вот когда мы что-то делаем, вот у нас есть тело действия, это физическое тело, есть тело чувств, мы чувствуем этим телом. Все эти операции, связанные с чувством, происходят в тонком мире. И мыслим мы. И все мыслительные операции происходят в ментальном мире. И наше ментальное тело построено из ментальной материи. То есть вот мыслитель, чувствователь и делатель. Вот наша личность. Временная и смертная личность. А хозяин выше. Личность у него это орудие. Временное орудие. Испортил орудие. Надо будет дать отчет. Правильно пользоваться орудием. На следующей жизни орудие будет лучше. Неправильно пользоваться. Будет хуже. То есть все очень просто. да? Согласно закону соответствия. То вот одним словом мы с вами действуем одновременно в трех мирах. Но сознание наше. Сознание наше развивается и находится сейчас только на физическом мире. Когда в тонкий мир выходим, у нас там с сознанием вопрос уже серьезный. Там сознание у нас пока не развивается. В ментальном мире вообще. То есть наше сознание только здесь. В будущем, когда мы выше поднимемся, будем развивать сознание нашего тонкого тела. А потом еще когда-то выше, ментального тела. Сейчас же у большинства людей ментальное тело очень плохо развит. То есть подавляющее большинство людей только думают, а мыслить они не могут. А думать и мыслить это разные вещи совершенно. Вот ментальный мир является преддверием нашей истинной Родины. Ну вот вы слышали, там церковники говорят, сектанты о вот, Царстве Божьем, да? О Царстве Небесном, там, и так далее. Это не сказки бабушкины, не сказки церковников, там, попов, скажем, и так далее. Это вполне реальное явление. Такой мир есть в строении, скажем, нашей планеты. Но вот ментальный мир – это преддверие истинной Родины, человека. Сознание, разумность – это характерный признак человека. Разумность. А вот в сознании может быть, человек может быть, а в разумности может не быть. На таких случаев было, можно вокруг наблюдать. То есть ум есть, а разума нет. Не путайте ум с разумом. Это разные вещи. Но поскольку здесь у нас ну как, бы, терминология слабовато пока что, Ум есть, говорят, а человек безумный. Бывает такое? Точнее, было бы не безумный, а неразумный. Ум есть, но что? Служит животной части своего существа. Животной части своей личности. Материя ментального мира, не тонкого, а ментального, значительно подвижней и утонченней чем на самых высоких подпланах тонкого мира. Даже прекрасные краски северного сияния блекнут рядом с прекрасным свечением мира формальной мысли, то есть самой грубой частью огненного мира. Ну а огненный мир – это тот, в котором пребывает высшее Я человека, то есть его бессмертная индивидуальность. Мир огненной мысли форм не имеет. Вот наши формальные мысли, которые мы обычно оперируем с вами, имеет форму. Вот о чем-то подумал, обязательно форм, форма имеем мысли, да? А вот огненный мир огненной мысли форма не имеет у нас. Но, к сожалению, вот таким бесформенным мышлением, огненным мышлением большинство земных людей не обладает пока. Где-то, может быть, когда-то в будущем. Но вот во время молитвы, во время экстаза какого-то такого высокого может человека захватить огненная мысль, огненные чувства. Ей невозможно понять, это чувство или мысль. Но тут может помешать рассудок, то есть формальное мышление может помешать наш интеллект. Он может втиснуться туда, и все туда пропадает. Так вот эти три мира, а остальные четыре высших мира, они недоступны. Тем более для нашего временного ума они недоступны. Поэтому для понимания высших сфер, то есть высших миров, требуется более высокая форма сознания. А у нас пока самая такая грубая форма нашего сознания. Но вот она является как бы основой для всех остальных форм. Поэтому надо дорожить. Каждому человеку своим физическим воплощением дорожить, правильно его использовать. Физический мир – это что? Физический мир. Ну, он – Земля. Он – Земля везде тут. Мы у нее что делаем в эту Землю? Сажаем что-то, да? Что-то выращивается. Так вот, физический мир Вселенной, физический мир нашей планеты и наше физическое тело, вместе все взятое – это и есть Земля, почва космоса. Полтанью надо посеять семечко. Вот все занимаются таким посевом. Все абсолютно. Редко кто сознательно, остальные все бессознательно там что-то сеют. А что потом вырастет, какие сорняки там, или что-нибудь полезное, это уже другой вопрос. Так что мы пришли сюда что? Сеять. Это кто чего насеет? сеет а потом отсобирать придется. И никому не будь. Каждому из нас самому надо будет самой собирать это надо будет. Так вот, высший мир во всех своих аспектах выражается красотой. Они низшие миры... Вот у нас, к сожалению, они безобразие только блещет, если можно так выразиться. А мы должны были вот этот низший миры, в том числе физический сделать бы изумительно красивыми, если бы мы жили согласно духовному принципу жизни, не материальному, не эгоистичному, а духовному принципу. Мы должны все здесь были бы либо благородить. Планета бы сияла красотой, а сейчас начнем сиять мусорными свалками, огромным количеством кладбищ отвратительной экологии. Вот те инопланетяне, настоящие, не вот эти, которые у нас шастают, у которых вместо голов в ведра там какие-то, еще там что-нибудь такое. Вот инопланетяне, они могут подлететь к нашей планете даже близко. Настолько отравлена и материя, и отвратительная энергия нашей Земли. Так вот, к высшему миру мы можем приблизиться только через красоту. А красота, что это? Красота, сказано ты сияние истины. Ну, истина, конечно, с большой буквы, потому что истина у нас есть куда Ну, кому не обратись, оказывается, каждый, что обладает что-то, у него есть истина. Но это совсем не та истина. Осколков ее можно наблюдать везде и всюду. Вот у всех церковников, там у всех сектантов, у них тоже своя истина, у каждого. Мало того, они еще замахиваются на то, что у них якобы она абсолютная, да? На какого быть не может. Конечно, осколки истины, мы когда где-то усматриваем, наблюдая, Но вот в низших слоях тонкого мира, там, конечно, ни красоты, ни истины мы найти не сможем. Красота и безобразие – это антиподы, это полюса света и тьмы. Прекрасный – это путь к свету, спасение человека только через красоту. И в первую очередь через его внутреннюю красоту. Вот сошлись двое там, ну, замуж вышли, да, женились, да. Поначалу вроде бы любили, а любовь – это что, это? прекрасная это любовь, да, штука прекрасная, да. А потом, чем надо заниматься? Она только на время. Вот эта вспышка любви дается свыше. А потом, что надо делать? Надо заниматься собственным самосовершенствованием. И продолжать поддерживать огонь любви в своем сердце. А это возможно только при что? Когда человек непрестанно над собой работает и себя улучшает. Если он не делает этого, их может связывать только какое-то время карма. И все. А потом карма-санкцию снимает, и они друг друга как будто бы тысячу лет не знали. Вот и все. Все очень просто. Красоту мы наблюдаем с вами в природе, но мы ее не создаем, к сожалению. Вот луга, леса, веки, озер, горы, моря, Снега, вора, все красиво. Но мы пока такого ничего что? Не создаем, к сожалению. Только безобразие это и все. Прекрасному служит искусство. Нам высшие силы, вот скажем, высшие силы иногда приходят сюда. В облике великих художников, поэтов, мыслителей, писателей, вот в облике, скажем, великой семьи, рерихов. Выставка, скажем, картин Николаевиева, да? Великий певец гор. Через искусство имейте свет, нам говорят высшие силы. Служитель прекрасного ⁇ это служитель света, служитель высшего мира. Вот крохи красоты мы можем собирать с вами в обычной жизни. Надо стремиться окружать себя красотой. Но богатство и роскошь – это не красота. Можно, конечно, всего натащить в свое гнездо, а на душе будет пусто. Хотя в гнезде всего будет много. И сидит тогда человек на таком диване, шикарном, пережит к кристаллическим телевизором и думает, что ж такое, все полно, а на душе пусто. Заняться нечем, у него самая страшная проблема – это убить время. Но хорошо, если что-нибудь там утащит, что-нибудь сгорит, развалится, разрушится. Ведь будет чем заниматься. Жизнь нового мира, о котором говорил еще апостол Павел, будет новая земля, новое небо. Вот жизнь новая будет строиться красотой только. В противном случае планета просто существовать не сможет. Красота мыслей, чувств, эмоций, особенно светоносна. Ей строится жизнь. Вот ей будет строиться взаимоотношения между людьми. Будет время, говорят высшие силы. На этой земле не будет ни грязи, ни дыма, ни мусора нигде никакого. Ни ссора не будет. Просторных чистых светлых, украшенных и цветами в искусства, в помещениях как в жилых помещениях, так и в преобразованных заводах и фабриках. Да и с заводами и фабриками на большой вопрос, нужны ли они будут в будущем. Все будет отмечено печатью красоты. Прежде всего человек не столько внешне, сколько внутренне. Красота идет изнутри. Если внутри у человека нет, так его его вне не будет. Даже здоровье – это не иное, как внутреннее равновесие, внутренняя гармония. И если есть у человека внутренняя психо-духовная гармония, ментальная гармония внутри, тогда это даст, как само собой разумеющееся, и внешнюю физическую красоту. Ну, как вы знаете, человек состоит из семи частей космической материи, материи различной плотности. Вот из этих семи частей, видимо, только наша физическая часть, физическое тело, плотное тело. Остальные шесть принципов или шесть частей человека обычно физическим чувствам недоступны. Но ну, вот есть люди ясновидящие, а ясновидения форм ясновидения много. Можно обладать самым низшим, грубым ясновидением, это астральным ясновидением. И что видеть можно? Можно видеть эфирную часть человека, можно видеть астральную часть человека, но не выше. Есть еще более высокие формы сновидения. Ну, о тонком мире и о том, что там происходит, мы с вами уже поговорим как более основательно на следующем занятии. А на сегодня, надо хватит.